Привет! Знаете, что хотел спросить у вас? Вот я все думаю А кто больше виноват? Тот, кто дает приказ? Или тот, кто его исполняет? Ну, речь о преступных, конечно, приказах Ну, вот, к примеру, возьмем Сейчас у всех нежные, обостренные Сейчас у всех нежные, обостренные чувства Поэтому возьмем такой какой-то пример Который бесспорный, да? Условно, карательный немецкий отряд 42-й год не знаю Деревня Белорусская, например И приказывают Эту деревню уничтожить людей Но сам командир Не участвует в уничтожении Он только отдал приказ А исполняли его солдаты Расстреливали, сжигали э, ну, да, всякого Всякие бесчинства творили э, И вот этот отряд ну, такая гипотетическая ситуация, да, э, попадает в плен, и демократическое советское руководство устраивает суд. И вот вы главный судья. И расстреливать нельзя. Сроки какие? Кто больше кого вы больше накажете э, исполнителя? преступного приказа не, не надо как-то тут обсуждать преступный ли это приказ да? или того кто отдал этот преступный приказ пишите в комментариях вот у меня ответа нет нельзя говорить давайте такие правила игры да нельзя говорить оба виноваты одинаково нет ну типа думаем пофантазируем хорошие вам пятнички и выходных пока